Дождь к серебру Чешуя Чешуя, Саш Чешуя Чешуевый сигнал Ха, походу чешуя Кривенек, ребята А у нее чешуя Чешуя От хабра где, вот Давай, давай, мы чешую нашли Ты чешую нашел? Еще одна Она, она родила Чешуйка, да? Да Какая же по счету-то? Лисичка говорит не чешуя Ты сглазил меня Лисичка меня тут все расстраивает Еще одна, Саш Запах монетки Смотри, ты танцует, комрад наш. Молодцы, хорошие находки сделали и место хорошее. Свеженько, свеженько. Нет, нет шагов, нету. Потом здесь будет просто, знаешь, вот так вот прям, даже живого места не будет, просто эти тебе говорю. Я говорю, у меня аж слюни потекли от такого поля, да посмотрите, вот это просто сказка. Всем привет ребята, Привет! мы сегодня собрались, сегодня мы и Александр Хабаркин наш друг, грибник ютуба Мы сегодня собрались в этом прекрасном месте, чтобы поискать предметы старины Попробуем здесь что-нибудь интересненькое зацепить А уже довольны, довольны уже стоим Да, мы уже довольны, мы уже радостны Почему? Потому что мы уже нашли супер. Только стартанули, только стартанули Один сигнал уже и у меня второй сигнал И посмотрите, два сигнала, сейчас увидите Два серебра ребята чешуя чешуевый сигнал думаю похоже она не знаю иди сюда чешуевый сигнал 040005. ты тоже видишь тоже что и я, я пока ничего не вижу вот смотри ну, вроде что-то есть Опс. все упало теряли перечислищи вот она Да? Да. Чешу... Чешуя. Да. Смотри, видно. да Чешуя. Какой Да. Да, чешуя. Чешуя. <с аплодит> <аплодит>. Да, я угадал. Я угадал. Пошу. Чешуя. Ой, какая. Чешуя, крас... Саш. Ой, ой, ой, ой, упадет сейчас, упадет, упадет. Супер. Упадет, упадет. Деньга. А? Деньга. Да, смотрите, она с саблей. Сабля же, да, это? Да. Класс. Выцепил. Правильно Саша сказал, что здесь клад растащила. Пожалуйста, может быть, и состава клада. Да гривенник. гривенник ребята. Очень... Да ладно. Гривенник? ребята! Охренеть. Гривенник, ребята. Первый сигнал. Первый сигнал хороший. У это меня чешуя первый сигнал. У Саши Гривенчев. Вот этот гривенничек. Вот это да. Ну затертый. Вот с другой стороны там смотрю, я переворачивал, портитник еле-еле видно. Но гривенник, смотрите, 1783 год. Екатерина. Класс. А у нее я. Вообще балди. Класс вообще. Запах монетки. Смотри как. запах монетки. Вот она выскочила. Мне кажется, это ходячка. А мне кажется, серебро. Я не удивлюсь, если будет серебро. Нет, это не так, серебро. так же думаю про Ходячий, да? Так, подожди-ка. Блин, волк, ты сглазил меня. Тоже рубль. Ё-моё, камазай. Такой запах приятный был. Серебряный. Знаешь, мухи, они такие, любят запахи интересные. Блин, походу, от копоушки. Обломок. Или от ложки. От ложки ножка. Ой, какая А красота. может от копоушки, не знаю. Патина ты смотри какая. Смотрите, правда, какая патина. Явно очень старая патина. Конечно, на пахотном поле такие вещи не сохранности. Так или иначе, их все равно Разбивает повредит. Да. Смотри, я, вижу. я сначала думал комочки, думал это монетка такая. А, нет, так это запонка. Же. Запонка, так конечно, запонка? Да, конечно, запонка. Ну, конечно, вон у рисунки да. с другой стороны. Запонка это. Вон она. Запонка, запонка. Что-то древнее какая-то? Ну, старенькое, конечно. Старая, конечно, таская. Не возьмет, да, звуки Возможно, возьмет. Она, скорее всего, с камушком была, просто огромный кабашон был. Не огромный, но внушительный. Здесь все мусор, ну так хорошо. Она, она родимая. Очень он плохо реагирует на нее. Сигнал на эту на катушку четкий сигнал был, а на пин вообще просто мизер. Вот она. она. Он садничек четкий. Тоже сабли. Тоже сабли, да. Во. И вот у меня первый чешуечка. Классно. как хорошо тут. Что такое? Ага. Что ты мне сейчас повтори, пожалуйста, родной сказал? Я сказал, что это не будет хорошая находка. Какой-то звук. И как ли... тебе находка? Это высший сорт. Чешуя, ребята. Средневековая монетка. Только что-то я не пойму, что это за чешуя. Сейчас глянем. Давай, давай, мы чешую нашли. Что-то не пойму здесь. Или пол. Нет. Не, чешуя. По-моему, грозненская. Вот такая монетка, ребята. А ты снимал, да? Конечно. Я реально, я подумал, что бонь будет, там же будет, потому что какой-то хрипловатый сигнал. Вот первая чешуя была а у нас звук чистенький такой. Чешуя. Серебро, серебро. Третье уже. Третье. Ну, Саша привез нас, а? Какое местечко хорошее. Серебрю! Серебрю! Вот еще одна, ребята, чешуечка. О, какая красавица. Все, нету ее. Выбросим. А вот это интересно, это, смотри. С точечками таким прям. Штемпель такой пропечатанный. Что у нас? По-моему, копейка непонятно. Да, вроде копейка. Ходим-бродим. Монетки находим. мы ходим, у нас уже три чешуйки, у Саши один гривенник, тоже чешуйка. Что лисичка сказала, норму надо 10, да? Я передумала 15. у вас там еще на фоне соперник нарисовался. Сколько здесь машин, Саш приезжает бывает? Ну, вот он говорил поле. последний раз, осенью машин 30 стоял. 30 машин можете себе представить, ребята, на этом поле. Все ждут от этого поле, как его там. там как мест не было, куда прокануться. Кстати, вот сейчас даже на заднем плане Камрад ходит вот с гартом там. Чуть в сторону, там тоже камрад ходил. Но он далеко был. Вот, И мы здесь тоже любители старины. Лиси сигнал. Лисе дал тоже походить с металлоискателем. Снимать. Сигнал лисы. Сигнал лесы для лесы. Какая-то зелень непонятно. Монета что ли? Подожди. Что это, смотри? Монетка, походу. Да, смотри, какой. Рука Блин, сохран какой. Царь? Да. Сохран. Фар. Сохран вообще шикарный. Фар. Даже тереть не буду. полух походу. И сочный Насколько сохран. Только старый царь. Да. У меня тоже кофе варился. Да ладно, ну как ты, ты что? Обалдеть какая красавица. Да. Не То, хотела я ставить пакетик. Да, придется. посмотри, как красавица. Здесь даже вот прям орелик хорошо видно. Сохранчик, надо помыть, будет конфета. Вообще, шикарно. вообще Конфета. Вообще конфеты Ой. Ты пришла прямо и сразу удача. Правда? Да. Лисий хвост. Лисий хвост удачу принес. А четкий сигнал-то был какой-то. Ой, какой орел. Это просто заглядение. Ну что, еще серебро будем вытаскивать? Вот, я же сказал, если я сейчас чешую подниму, еще тогда у меня настроение опять поднимется. И лисичка меня тут все расстраивает, ходит. А ты между прочим? Да. Иди ко мне, мы Между прочим. Чего тут у меня? Легкусняшка. Всю <смех> не потекли. Смотри, еще одна волка слюни потекли а Ребята, мы на в общем, взяли другую катушку 6 на 10 потому что здесь очень мусор Скорее всего здесь дома в среду стояли вот, Решили походить Потому что с большой катушкой все-таки все равно Перебивает очень сильно железо сигнала А чешуя она все-таки Маленькая совсем вот, И вот уже плоды пошли Нашей деятельности Малюська тоже, смотри какая О, При вас сейчас буду ее Очищать от земельки Тоже ее да, Иван написан. Вот, ребята, грозинская чешуйка. Брынчал-брынчал, я пин достал. Короче, вот так провел. Бац, запищал. Вон она прям сверху валяется. Вот она. А, самый сок пошел, ребята. Вот они, надписи. Крупная. Да, крупненькая уже пошла. Смотрите, какой сабельник. А тут все сабель... Нет, подожди, это не саберник. Это уже пошла копеечка. Копеечка, да. О. Зачет, Саша. Так, вторая чешуйка. Поздравляем. Вот среди мусора. На третьей программе я бы ее не зацепил здесь, потому что конкретно такой мусор сильный. Прям идешь, такое ощущение, что фундамент стояли. О, сейчас посмотрим, что здесь. Такой сигнал приятный. Что это такое? Смотри. Интересная штука какая-то. Судя по как до монгол. Смотри. Что это? Что это, ребята? Какой-то как узор, что ли? Часть какая-то. Как будто щиточек какой-то. Или да, часть... лепесток. Вот такая керамика, ребята, валяется. Миренькая. На поле. Да. По достатки тарелки. А что ее выкинул? Я ее заберу. Да. Сорвал, пока кричал. Ой, блин, кошмар. Пока орал во всю глотку, горлочки сорвал. Ну Чешуя! Ну, у тебя, конечно, с маленькой катушкой понеслась. Да, с маленькой. лучше. Смотри, как выскочила. Погнутая чуть-чуть. Погнула ее изрядно. Помотала жизнью. О, смотри, какая чуть затертая уже такая, прям в ходу была видимо серебро! серебро! и дождь подкапывает, кстати тучки нас об... потихоньку обложили со всех сторон но дождь к серебру! слушай, крест вообще шикарный, такая патина как обидно, ты посмотри, верхняя часть только О, вау! очень старый крест был mm. патина какая, да? Близне, нижняя часть сломана я его вот так прошел. И вот. Вот там рубль нашли. А здесь. Ну, я думала, ты смеешься рубль нашел. А ты, а ты чешую нашел? Еще, да. да. Вот она. Представляешь, вот рубль, да, смотри, покажи. Рубль вот здесь. Был. Ну вот там мы выкопали рубль, буквально вот метр чешуя. И вот мы чешую собираем вот здесь, вот здесь, здесь, вот там вот была чешуя, вот там была чешуя. Здесь была кладуха. Мы ее как раз-таки сейчас дособираем. А кладуха, кстати, была вот там найдена. Вот в тех вот зарослях там была кладуха сабельников. Да, мальчики, это вам еще фонтануло попасть сюда. Да. Прямо перед вами, получается, сборонили все, да? Да, совершенно верно. Как думаешь, на этом поле могут быть советы? Да, вполне почему нет. Вот это как раз может совет. Крупный. Судя по сигналу. Да, гозик думает, гозик так не должен сигналить-то. ⁇ -мо ⁇ А вот там оказывается, советик выскочил. Да ладно, совет. Какого года? Да, не знаю. 51-й. попробуй их найти да о смотри темная прям вообще представляешь темная Ого, это точно дом горел да Не знаю, ну или да. территория горела потому что саша именно здесь тоже темные выуживают а мы там светленькие поднимали чешуя саш Похрипывает, наверное, пробка. Неужели пробка? А? Что это? Что это? Что? Это? Смотри, ремешок вместе. Это... Что тут такое-то? Ремешок вообще старый, старый, в патине. Смотри, даже резиночка сохранилась. Или кожа? Или кожа. Кожа. Вот такой вот где вот целый карман ребята сейчас подождите я еще дособеру и вам все покажу И это только медь Да, поездка оправдалась уже металлокопом цветным чешуйка да? да какая же по счету то я не знаю сколько мы уже дернули саш ты сам привел нас сюда 8 что ли уже ну, наверное, восьмая, да? Да? да? Наверное, восьмая. Смотри, какая. Маленькая такая вообще. Ну, это катуха 6 на 10, да, она вообще дёргает. Полушку, что ли, гротинская? Ну, это, это чешуйка. Да, маленькая, совсем кажется. маленькая. Смотри, вообще малюска. Ух ты, какая она. Да. Ух. В смысле, где она? Не, не видишь? Катуш... Она настолько маленькая, что Мою катушку тогда не увидел. Не-не, она очень маленькая, совсем прям. Не, моя бы не увидела. Катушечка. У Меня сейчас не по чешуе. Ничего, я вас по империи. Опа. Опа, слушай, это полушка, походу. Теперь ка Полушка, полушка, походу. Птичка тебе. Птичкой, да. А, птичка, да, полушка. Палушка, это грозит. Да. Птичка, Представляешь? Где вот эту птичку видите? конь Да конь. вон, какой конь ты где? Сам ты конь, да? Вот, сам Птичка, птичка по-моему, птичка? Переверни. Ну тут птичка. Где птичка-то вообще? С двух сторон птичка, что ли, мальчики? Смотри-ка, волк. Вот не ты тут ходил? Да, я здесь ходил. Смотри, топ-топ-топ-топ, и туда пошел, к чешуе. Отвратительный сигнал. Смотри, какая она зеленая, да? Ага. Я чуть ни разу не помню, что уже кого-то зеленый. Плохой, да, считать? Ну, да, как это она. Ну, Окисленная. 43 третий. Надо 44-й. Приехали мы, значит, к абсолютно нетронутому полю, распаханному под вас. Как специально, за день кто-то приехал. Колхозники позвонили, сказали, ребята, мы вчера спахали, давайте приезжайте. И что-то у нас нету медных монеток. Вообще нет. то одно серебро идет и идет. О, трен, трен. Да, давай посмотрим. О как, о Это хороший? Кто говорит плохой сигнал? Это хороший. Саша сказал. Не, я не говорил что-нибудь будет. Ну не знаю, что это такое. Жбонь какая то Кто сказал хороший сигнал? Саша. Сегодня мега удачный день. Смотри. А, слушай, ну они, может, прикармливают, да? Наверно, прикармливают. Наверно, скорее всего. Даже десятки, чертки явные наборы. Такой. Кто кого прикармливает? Вы Смотри. пока что только волков я Деда хабра, а он, он Смотри, этот, какие. как раз нашел. А, они из просто валялись. Да, они валяли. А, да, потеряли, потеряли, да, скорее всего. А сколько в общей сложности? 27 рублей нашел. И мусора сколько, смотри, покидали, а? Слушай, Поразиты. я не знаю, мы там вот здесь перейдем, перейдем мы вот здесь. Перейдем. Должны перейдеть. Там вроде, ну вплапить что, пойдем. Придется в пластике так. Бобрам скажем спасибо, если бы не их плотина, мы бы тут не смогли бы пройти Итак, ребят, поменяли мы катушку, мы сейчас на новом поле И У меня сигнал как раз вот. чешуе плюс 2, плюс 4, плюс 10. Сейчас будем смотреть монетка кстати маленькая просто монетка копейка 68 -го года поздний совет представляете вот. поздний советик одна копейка 68 -го года ну, так что в принципе в неплохом состоянии вот смотрите кирпич какой дома стояли тут сейчас мы ее все равно выкопаем никуда она от нас не денется ну, вообще Кирпичи идут, кладка. Вот это да. Солета? Да. Быстро ты ее. Да, смотри-ка. Посмотри, какой клад. Тридцать какой-то А, может, заставить? Да. Сразу первым сигналом зацепил. Вот он. О, валяется. Смотри, какая штучка, не знаю, что это такое. Смотри она медная кстати а, что это за запчасть может набойка от каблука Черт. снаряды походу, в поход головки представляешь да снаряды в головке а, какая голова сердечник Саша танцует. Смотри, ты танцует камрад наш. Наверное, что-то интересное нашел. Я шляпу нашел, сразу говорю. А он нашел, наверное, этот. Мед... Медяхи какие-нибудь. А мне кажется, крестик он Монеты нашел. Монеты, наверное, нет. Делаем ставки, господа. Давай. Пишите в комментариях. Эту монетку медную нашел. Что нашел Александр Хабаркин и почему он устроил нам сальсу? Я говорю крестик. Вол... Я говорю, медная монетка. Что это за сигнал такой? Опаньки! Кусок креста, но обломанный, обломанный. Правда? Блин, ну, такой красивый я далеко да. видела. Ну как да. же так? Сегодня что-то у нас все по обломным крестам. Причем был, О -о -о -о. смотри, какой штурмовик. Какой штурмовик? Что, штурмовик, штурвальчик. Кого он штурмовал? Да, ребята, вообще печалька, смотрите. Вот такой крестик, представляете? Он когда выглянул, я чуть не обомлела. Ух ты, у вас. Да, слушай, правда, всё-таки есть здесь кресты. жалко, да? Да, вот это оболонюсь. А у тебя что? А у меня сабинька. Да ладно! Вот он. а да да да да да да да да Вот он, беленький. о, и светленький вообще конфетка. Как та да да да Вот он. Чертки Ух ты, да. Нет, нет, нет. Ничего нет, как. Вот, и все, вот прям. Да, красавица вообще. Вот, и сани, вот здесь вот. Такая нашел. лошадка, прям вообще вот, рельеф. И Саня вот здесь две шуки нашел. Вот прям. Вот эта территория была самая основная. Вот это дура полетела. А ты слышал, как он крыльями машет да. громко? такой свист слышь какой здоровый да так близко еще он не пролетал никогда здесь какая-то пластина а вот здесь добротный сигнал 77 четкая 77 крупная медь обычно такой сигнал посмотрим он еще и глубоко получается смотри 77 четко прям ну давай хотя хоть, а. хоть какую-нибудь интересную штучку Интересно. Кусок Так. Да ладно. Так. О, выпало смотри! Вот это шлепок! Монета Цель. выпала, представляешь? Не трогай, Саша пусть снимет. Иди сними ее, я не буду трогать ее. Вообще я прям беру, подбрасываю. Кусок земли прям падает, чпонька, и монета выскакивает прямо из земли. Красиво. 7,7 сигнал. Да, имперочка, крупная монетка. Наверное, Катя, наверное, вторая. А мне кажется, три серебром. А может и 3 копейки серебром, не знаю. А, вообще дорога. Да. Самое <смех> интересное, знаешь, вот здесь, твою каплю, пластина тонкая. А где? Я сейчас дополву, <смех> А, оп-та, здоровая <смех> <смех> Вот даже мы еще не поднимали. Да, я вижу, смотри, след такой. Берем ее. Достаем? Мать тяжеленькая такая, мощная. Ну на, протирай тогда. Так, смотрим. Так. А это, по-моему, двушка. Это двушка да? Павла, по-моему. Или нет? По-моему, двушка Павла. Да, это Павел. Павел, да Павел, да, Павел, Павел, Павел! Павел, Павел, пин, Павел да. Да, двушка. Павел, Павел. Давно мы двушки не, рейд, поднимали. Так, Давно мы Надо помыть. не поднимали. Давно ну, мы Павло поднимали. По-моему, покажем. еще вроде бы. Да? да? Что-то видно, да? Ну что-то видно, да, так рельеф есть. Да, 1801 да. год, кстати, Павел. Да, по-моему, 1801. Да. Не, это Павел, Павел, было? Да, ну что тогда у него на букве П. Может, перечекан какой-то. Хм, вот. чуть то непонятно там. Какой-то какой печаток какой-то. 69,70 Делаем ставки Лиса говорит, что это не монетка Волк говорит, что это монетка И Волга будет прав Ну потому что Волк у меня всегда прав Смотри, опять бросаем Нету В прошлый раз она выскочила что то похрипывает Неужели Лиса... А -ха -ха -ха. Нет, Волк прав Я думал, лиса права Блин, да ладно, ё -моё. деньга, деньга, 1790 год, Павел. Да ладно? Да, да. Павел, да, смотри, надо помыть будет. Здесь мы сегодня по моему любимчику, по моему фавориту. Да. Танцуй. Красиво. Пока, молодой. Да, только я соврал. Паша. 1798 год, деньга. класс, класс, Помоешь, потом покажешь. Ну, можно рассказывать на камеру, Волк. Ой, уморился. Прям вот, вот там вот с краю, с краю. Прям как зашел сигнал. Чистенький. На второй программе у меня, потому что мусора много там по краю. Пим! Такой тонкий сигнал. Вот. Чешуечка всяких. вылезла из земли. За десяток монет вот. у вас там будет. Сабля. Ага. Сабенник. Ага. С другой стороны вообще четко. Да. Кто бы мог подумать что мы на этом месте сможем 10 штук сегодня найти 10 монет средневековых вот 10 прям с краешку сейчас будем доставать Придется сегодня перевыполнить план Лисичкин? Лисичкин штук. Мне кажется, что ты его уже перевыполнил, потому что у машины еще мы считали, их было 9, а ты еще 2 уже нашел. А? Поэтому та была не 10-я, скорее всего, та была 11-я. Вот это прикол тогда. да. Саша, вообще балдеет с нас. У меня какая-то тут критика. Вокруг хожу. смотри. оп, что это такое-то у нас? Ушко есть? Камея? Тут что буковки что какие-то. Ушко есть, видишь? А По-моему. Блин, классная вещь. Походу образок, да. Ну блин, ну что-то подожди, не, вот это как-то странно, как-то что-то. Я а, даже понял. Или да. это нам просто кажется? Ух ты, ух ты, ух ты! говорил снимай а ты не хочешь снимать вот, пожалуйста еще одна ребята еще одна чешуя еще одна саш но ну, по моему 12 уже как это не чешуя как не чешуя как не чешуя -то? чешуя не чешуя чешуя о чешуя видишь лисичка не чешуя ну что как значит не что значит не чешуя чешуя волчичка смотри Я смотрю с подозрением Плюс 46 Совет походу. О, выскочил Да, двушка серия. Сохран такой себе 57-й год, 2 копейки Не, почему, нормальный сохран Смотри, высохло он. Видать? Наконец-то и волчички перепала. Да. На этом празднике жизни. Пугается гирька. Ой, с рисунком. Какая. Ой, какое узкое, какой волк, Да, наконец-то целая, А то мы сегодня их выкопали на штук пять точно все со сломанными ушками. А здесь сюжетом красивая пуга. А -а -а. Все, все, все, все. нож ордынский Смотри какой. Сатар, да? Сарматы. Какая крохотная зверушка. Наверное, звенушка из браслета. Что это еще может быть такое? Вот и закончился наш очередной день поисков. Смотрите, ребята, какой закат позади меня. Настолько же сочный, как сегодняшний наш коп. как кабаны здесь. Вообще не нет свободного даже места здесь. Да, да, сегодня на этом поле мы самые первые мы первооткрыватели. были первооткрыватели, ура! Да Все затоптали, затоптали все Самую нашли Самую вкуснятину собрали И здесь Все нашли, в общем Все, что можно было, мы все, все нашли хотели, нашли Олег, это ты, что ли? Шивой О, привет! <свист> <свист> Нормальная <свист> встреча Блин, туалет садись, я не верю. Вот это нормально. А главное, а я еще говорю, с Ванкишем ходит да. человек. Мы что думаем, кто там с Ванкишем? Точно тестируем. Ну, -то вот Здравствуйте. Здравствуйте. Случайно да? Да, да, да. Привет каналу Древняя Сестрина, да? Да, да Древная Сестрина. Ребята, молодцы. Да, Попросто. Олег Кошевой, кстати. Многие его знают на канале Ютуба. Молодцы. Хорошие молодцы. находки сделали. И место хорошее. Ну давай, вот давай такой вот у нас скромный результат сегодня. Кто там такое собака-комрада? Кто ямки будет закапывать за тебя? Волк? М? Сначала одну ямку разрыл, потом вторую ямку разрыл. В какой ямке делаем ставки, господа? Волк! Она роет, как будто здесь кубыха. Мне кажется, нам надо удостовериться, нет ли здесь склада. Что там Ты, в мой, она уже на штык ушла. Кладуха. Закладуха. Ну-ка. Что-то есть? Ничего нет. Ты что-то не там роешь. Пойдем в другом месте порой.